Здравствуйте! Сегодня мы покажем вам, как работать на интерактивной панели Promete. Для начала, как мы можем включить интерактивную панель. Для этого мы сначала подключаем к сети, после этого мы просто нажимаем на кнопку питания. После того, как вы поработали и для того, чтобы выключить, мы нажимаем на кнопку питания и придерживаем 3 секунды. И после этого ваш панель выключится. Если вы когда выключаете нажмете только один раз, то панель уйдет в спящий режим. внизу панели есть различные кнопки для управления самой панели. Здесь есть кнопки регулировки для звука, есть кнопка вызова меню, кнопка фриз, кнопка блокировки экрана и кнопка для подключения источников. Также на панели есть меню э, с трех сторон. Вы можете открывать как сбоку, как, так снизу и так с левой части. И все они идентичные. Для того чтобы открыть все приложения, которые у вас есть или вы скачивали. Для этого вы нажимаете на меню, нажимаете кабинет и здесь вы можете найти то приложение, которое вам нужно. Если вы хотите работать на компьютере, то вы можете подключить через HDMI и через USB кабель. И также вы можете подключиться через Wi-Fi. Приложение, которым вы будете часто пользоваться, это приложение Доска. С помощью него вы можете писать различные, делать различные заметки. Вы можете пользоваться как стилусом или же можете пользоваться пальцами. В левой части находится меню, с помощью которых вы можете делать различные заметки. Здесь вы можете выбрать ручку, вы можете а, выбрать размер и здесь далее что-либо писать. Также можете выбрать маркер, чтобы выделять какие-либо тексты. Также на, на панели вы можете оставлять картинки. Есть а, уже готовые а, шаблоны. Вы можете и их а, оставлять или же можете подключить USB или, или же можете сделать скриншот и ставить на панель. Вставленные а, картинки вы можете также увеличивать, уменьшать. И также можете поверх них делать заметки. Также здесь вы можете выбирать различные цвета. Здесь есть дополнительные. И для того, чтобы стереть то, что вы написали, вы можете как пользоваться ластиком. или же можете стереть ладони. Для того чтобы включить эту эту опцию, мы переходим в меню, кабинет, настройки и включаем режим ладони. И также на стилусе есть обратная сторона, тоже вы можете с обратной стороны стилуса тоже стирать. Так, а для того, чтобы э, стереть весь текст, вы можете здесь выбрать «Стереть полностью». Э, стрелка означает, что вы можете пальцами э, перемещаться между вашими э, заметками и со стилусом писать. То есть, если вы хотите пальцами, э, если вы хотите пальцами писать, то просто нажимаете на ручку и здесь можете продолжить. Также можете выбрать размер. А здесь также вы можете выбрать фон и свойства страницы. То есть можете выбрать как в клетку, можете выбрать линию и также различные цвета. Различный фон, то есть здесь зеленый, красный, черный. Также тут есть математические функции, с помощью которых тоже можете работать. Их также вы можете увеличивать, уменьшать и делать ровные линии. И кнопкой X вы можете его закрыть. Также с другими. Также э, панель она поддерживает до 20 касаний. А также здесь могут работать несколько учеников, и также можно разделить экран. Для этого нажимаем разделение экрана, и здесь ученик допустим может писать э, черным цветом, а здесь может писать красный, и они друг другу не будут мешать. То есть, и также Другой ученик может выбрать другой инструмент. Этот ученик он продолжит что-то писать, а здесь ученик он может что-то чертить. И после того, как закончили, мы просто его закрываем. И если вы неправильно что-то удалили или что-то неправильно сделали, вы можете все это вернуть. Для этого нажимаем кнопку «Назад». И также можете, если э, слишком далеко ушли, можете просто кнопку вперед наверное, нажать. После того, как закончили урок, и если вы хотите все это сохранить, вы можете сохранить как исходный файл, чтобы потом вы смогли его отредактировать. Или же можете э, сохранить как PDF-файл и отправить ученикам. Для этого нажимаем на, на три точки, э, нажимаем «Экспорт холста в PDF». Сохра... можете сохранить на самом устройстве. И здесь пишем э, название этого файла. И сохраняем. А если вы хотите просто его сохранить как э, доску, вы можете э, нажать на кнопку Сохранить. И так, также пишем название. После того, как сохранили, вы ä, можете его также открыть. Нажимаем на, на доску, нажимаем ä, на три точки, открыть. И здесь можно найти свой файл. И как видите, здесь уже сохранено наш файл Handicraft. Также на интерактивной панели вы можете работать в браузере, показывать какие-нибудь видео, открывать различные сайты. Так. Для этого переходим в меню Кабинет и открываем Chrome. Как видите, тут можете открывать несколько вкладок, открывать YouTube. И здесь открыть какое-нибудь видео. Также на панели можно здесь сделать скриншот. Вы можете сделать скриншот поверх любого источника. Как это делается? Нажимаем на меню. И здесь входит скриншот. Делаем скриншот, также можем его обрезать, нажимаем готово и открыть на доске. И как видите, она уже появилась на самой доске, можем его перетаскивать, можем его увеличить и здесь уже работать. Для того, чтобы удалить какую-нибудь картинку, вы можете его просто на него нажать и нажать на, картин... на картину, и после этого он удалится. А также интерактивная панель Titanium, позволяет разделить экран на две части, В нижней левой части экрана вы можете видеть кнопки для того, чтобы закрыть, свернуть и и также можете его разлить э, в обе стороны. Я хочу открыть здесь доску. Здесь я могу открыть э, Chrome и показывать какое-нибудь видео. Нажимаю на, ви на видео и здесь я могу делать различные заметки. Также на панели вы можете делать заметки поверх любого источника. Как мы можем это сделать? Для этого нажимаем на кнопку меню, нажимаем пометки и поверх любого источника. Сейчас я открыл поверх браузера, я могу делать различные заметки. Также на интерактивной панели доступна, разве... доступна демонстрация экрана телефона. И компьютера. Если вы э, компьютер можете подключить через HDMI, а телефоны они, они подключаются через вайф wi э, через Wi-Fi и также через приложение с помощью интернета. Как она подключается? А как мы можем э, демонстрировать экран телефона на интерактивной панели? Для этого мы можем скачать приложение. Э, Промитинг. Она доступна как на Android, так и в iOS. После этого мы переходим в приложение ScreenShare. Открывается такое окошко и здесь входит идентификатор панели. Мы заходим на приложение Промитинг и вбиваем здесь этот идентификатор. После того, как мы подключили э, телефон, здесь уже выйдет, сколько э, пользователей подключены к панели. Нажимаем, и здесь входит. Пока что тут одеть. Э, также ученики или учителя, они могут подключить здесь до 39. Также ученики могут одновременно демонстрировать до 4 устройств. Нажимаем. На телефон э, нажимаем «Начать» и здесь мы можем видеть и здесь я могу уже демонстрировать экран своего телефона на панели Также она поддерживает автоповорот экрана. Можем его закрыть и здесь можем все это демонстрировать. Также на интерактивной панели Promethean уже установленное приложение, которое будет полезно для преподавателя. Это инструмент таймер. То есть вы можете поставить сюда четырех таких таймеров, указать время. и также можем их запустить. Второе приложение, которое будет э, полезно для преподавателей, это инструмент «Выбор». Инструмент выбор выбирает случайным образом значение. Вы можете задать именно учеников и с помощью данного инструмента вызвать ученика к доске. И также вы можете задать э, свой список. Здесь вводите название. Здесь вы можете написать имя. сохранить. После того, как сохранили, можете покрутить и вызвать кого-нибудь в доске. То есть здесь вы можете использовать его как инструмент для вызова к доске какого нибудь проекту. И так, также таких же вы можете создать э, до четырех и э, также можете тут распределять какие-либо темы. Допустим здесь здесь я число напишу здесь ä, <свист> <свист> имя допустим чем чан От <свист> <свист> ответить под теме номер один и таких также можете делать до да, четырех. <свист> так Так, так, как тут стоит Android-система, вы можете, так как тут стоит Android-система, вы можете устанавливать различные приложения с Play Market. Для, того, для этого мы переходим в меню Кабинет, открывается все приложения и здесь нажимаем на Google Play. И здесь можно также устанавливать Kahoot. И различные э, инструменты а по умолчанию play market она вык выключена для того чтобы включить вы можете посмотреть видео это видео будет в описании для того для того чтобы подключиться к интернету мы нажимаем э, меню кабинет заходим на настройки сеть и Wi-Fi. И также можем здесь также подключиться, найти подходящий Wi-Fi. И подключиться. Также в настройках вы можете настроить все приложения, также аудио, можете посмотреть сколько памяти осталось. И также можете изменить язык и время. Также в комплекте к интерактивным панелям Titanium идет стилус 4 штуки и также ластик. А с помощью эластика вы можете э, стирать.